Всем привет, с вами Шепчик в деле. В этом видео расскажу про новую интересную монету, только открылась, а, только открылся проект, называется Litecoin Pro. Что интересно в этой монете, то есть она на скрипт, как и просто Litecoin идет, наподобие, скажем так, форка. М -м -м, награда за блок 25 монет, а, всего получается 17,5 миллионов монет, то есть у нее стоимость по идее должна быть в итоге не сейчас но попозже высокая что еще можно сказать она у нас получается постмайнинг. так дорожная карта по дорожной карте у них продвижение вроде бы как все запланировано так и идут еще что могу сказать монета уже попала на биржу то есть сегодня она открылась и сегодня она попала на биржу то есть она уже листится на Stock Exchange Насчет торгов здесь э, пока, скажем так, нету, таких серьезных торгов, но она уже есть на бирже. То есть, вначале сейчас ее можно намайнить, и, кстати, можно поучаствовать в баунти, в хороших и хороших аирдропах. То есть, мне кажется, этот проект будет перспективным. И еще такой момент, там хорошие награды, я оставлю ссылочки в описании. Так что, можете принять в этом участие, как раз потом получите свои монеты и сможете их довольно-таки по неплохой цене продать. Uh, у них есть топик на форуме и здесь они как бы ничего особо не, красочно не описали, то есть здесь как бы чисто информация о их социальных сетях и скажем так веб-сайт. Так что всю информацию берем с веб-сайта, вот команда их разработчиков, получается у них тут конференция намечается в 2019 году, я так понимаю это долгосрочный проект, ну, посмотрим, что с этого выйдет. В принципе, попробовать можно будет. А вот, кстати, подарки. Можете зайти посмотреть. Там интересно. Награды, конечно, такие, я скажу, не маленькие. То есть, ну, с одной стороны это вызывает подозрения, с другой стороны, почему бы просто не попробовать, мало ли, а вдруг это зайдет и какие-никакие идеи не можно будет заработать на этом деле. Ну а пока у меня на этом все. Вы пока подумайте. Если что там, кому нужны быть майнеры, я оставлю ссылки в описании. То есть. В принципе, попробовать можно в этом проекте начать. Так что, пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, лайками, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех уведомлений. Всем удачи, всем пока.